Бля, у меня кошка тут Бля, залезла. На меня прям помешало пройти уровень. Ладно, ничего. Волна еще ладно. Сейчас я подохну, я даже не расстроюсь. В принципе, ожидаемо то, что я могу под... Вау! Только не сдохли братан, шансы такие большие на победу. Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, продолжаю играть в Geometry Dash. Продолжаю проходить официальные уровни. Сегодня прохождение двух таких уровней. Так. Электроман Адвенчис прошли. Значит, у нас на очереди Херсагон Форс прохождение и Фингер Даш. Насчет электродинамикс, ребята. Самые сложные уровни из insane уровней в официальных уровнях. Вот. Потому что тут надо еще помучиться, что чтобы пройти немножко. Потому что я могу и не пройти его так сразу. Один из самых сложных уровней. Поэтому на него я оставлю отдельный ролик. Вот. Начнем проходить мы с Фингердаша. Он самый легкий остался из всех. Инсейн. Так, покажу практику. Вот, довольно-таки красивый уровень. И. Кстати, последний уровень, который был в последнем обновлении. Вот. Новая графика немножко появилась. Вот. Здесь у нас э, будет новый такой... Ну, как новый? О, уже старый, конечно же. Новый такой персонаж. Паук. Ну, он старый, конечно же, уже. Обновы давно не были. В вот. обнове был Паук, добавлен. Ну, уже два года как не было обнов, или три даже, не знаю, сколько там. Вот Паучок для туплю вот так он перемещается быстро да туда-сюда короче так. монетки тут очень сложные есть особенно в конце вы наверх так вот такое место тут. и вот тут надо вот так попасть вниз потом вот монетка вторая и вот так вот и робот так, драконы тут летают всякие. Так, давай. Давай, нормально, соберись. Сейчас будет такое место неприятное. Волна. Довольно-таки неприятный для тех, кто... Кто плохо играет на волне. Так, я хорошо играю на волне, но почему-то сейчас я не могу. Отлично, взяли взяли 5 штук мы взяли. Вот видите, чтобы взять монетку. Короче, смотрите. Есть типа мини-игра. Собираем все монетки, получаем одну настоящую, как бы. Вот, взяли. Но! Надо еще суметь! Суметь сделать это. суметь Смочь сделать это! Потому что реально сложно сделать, пацаны, это я вот только что сделал как-то. Так. так, и вот такое прохождение. Но ну, сейчас, конечно, еще пойду в этот обычный режим пройду. Так, в обычный сказал. Вот видите, вот у меня тут нету, не хватает орбитов потому что я как-то проходил уровни, а потом я купил э -э, в Стиме игру, она стоит 100 рублей, кстати. Вот и у меня сбились все вот эти вот. Достижения мои. Вот. И ради этого тоже стоит пройти еще раз. Чтобы обе собрать все. Вот, поехали. Да бля. Вот сейчас туплю. Туплю. Наверное, самый прикольный уровень из всех. Даш. Так, что-то я уже начал. Подыхать. Там, где подыхать вообще не следует. Можно сдохнуть на волне. Это простительно. Но вот вначале подыхать вообще тупо. Для моего скилла это вообще никак. все поехали поехали паучок паучок так монеточка вторая пошла так давай вниз резко так отлично вот сейчас будет сложно так у нас тут. Волна сейчас начнется, но я да, не, даже не, дош, не дошел даже до волны, до этой. Блин, так хорошо шел, были шансы на победу. Этот уровень, реально, все посложнее будет, чем предыдущие уровень, но... Я думаю, я пройду все-таки его. Не такой уж и сложный. Если потренироваться, то, в принципе, он не такой сложный. Хотя посложнее, чем всякие клаптефанки. Теория фабрисинга 1. Просто еще есть вторая версия теории фабрисинга. Там он называется демон. Который открывается за 20 монеток. Нужно собрать, чтобы открыть теорию Феврисинг 2. Которая я как раз-таки прошел тоже. Да куда ты прыгаешь-то? Монеточки летим. Да, не долетели до монеточки, мы. Ну да. Да как так-то? Ты как? Не зажал просто, не зажал кнопочку одну. Четвертый раз. Да куда ты прыг? Я почему-то прыгаю, я даже не увидел. Все же нормально было, что же я так тупанул-то? Сказал, что паук легкий. Да, он легкий, но сейчас сдох на нем почему-то. Так, вниз, вниз, Иве! А. -а, -а. Угу, угу, угу. Семнадцатая пытка пошла. Пытка! Не, не попытка, а пытка. Пытка. Вот, восемнадцатая пытка. Так, все. Давай, нормально. Это было первый раз, пока я нашел сюда. Так. Давай нормально, давай нормально. Ненормально. Нужно низко, резко нажать. Ааа! -а -а -а. Мне кажется, я не пройду его, ребят сегодня. Дело в том что у меня сейчас ночка. Я видосик снимаю ночью потому что мне комфортно играть ночью я всегда ночью играю так вот видосики снимаю днем не люблю я снимать видео а ночью самое то почему бы и нет днем не то настроение в принципе а ночью делать нечего вот я и снимаю да вот видите как начинают пить я уже ничего не будет Давай, соберись. Чуть не сдох, конечно же, я. Но шансы есть. О, ну собрал, конечно, три монетки я собрал. хоть, хоть что-то уже, но ну, уровень ты не пройден. Скажу честно, то что я подыхаю на ерунде. Ничего тут трудного нет, я подыхаю на какой-то ерунде. То есть, там, где я подыхаю, подыхать вообще не должен, по идее. Волна еще, ладно, сейчас я подохну, я даже не расстроюсь. Я, в принципе, ожидаемо, то, что я могу под... Вау! Только не сдохни, братан, шансы такие большие на победу. Вот зараза-то какая. Как я сдох-то. Вот это эмоции, пацаны. На самом деле. Вроде уровень-то проходил. Да, все. Эти эмоции мне знакомы вообще. Когда ты проходишь какое-то сложное место, уровни, и у тебя начинаются эмоции, типа ты прошел, все. Ты нервничаешь. Даже не нервничаешь. Ты, короче... Ну куда? Куда? Куда? Бля! У меня кошка тут залезла. На меня прям... Помешало пройти уровень. Ладно, еще. А, -а, -а, а! Так куда ты подыхаешь на пауке? На самом легком месте. Поехали. Да нет, нет, пожалуйста. Ну, блин, такие шансы были опять. будет. Да, я не прошел. <связь> Ладно. И то радует. Хотя монетка была уже взята, ребята, да, вы понимаете, то, что я специально беру на видео монетки и заново. Специально, чтобы просто показать. А ну-ка! Сука, не взял. Ай, блядь, не взял. Ладно, бля, пропустил. Да я еще сдох. Ладно. А куда нажимаешь? Сколько я там сдох уже? Пять? Шесть раз? Сколько? Сколько? Давай. Ну уже. А -а -а -а. Ух, прошли. Тридцать две попытки. 15 минут, плюс 76 орбита заработал я, который я не взял раньше. А, отлично. Короче, долго так думал, пока проходил. Проходить ли мне сегодня еще один уровень Hexagon Force? Дело в том, что этот уровень тоже будет не очень простой, по сравнению с Electruman Adventures, Code of Клотте Фанком, Теорией Everything, и так далее. Этот уровень реально посложнее будет их, а еще сложнее будет уровень Электродинамикс. Поэтому я на каждый уровень буду записывать по одной части прохождения. Если получится, в следующий, раз, в следующий раз я буду проходить такой уровень, как Hexagon Force. Если я пройду быстро его, то тогда запишу два в одном. Электродинамикс и Hexagon Force в одном ролике запишу прохождение. Если нет, если растянется прохождение так же, как растянулось на Fingerdash, сегодняшний уровень, то тогда придется по одному ролику на каждый уровень потратить. Ну, а на этом заканчивается прохождение такого уровня, как Fanger Dash. Вот. Спасибо за просмотр. Всем пока.